Проблема с теплообменником у DAF 105 -го. вот частенько на форумах считал. и у нас потом случилась такая проблема, то что оригинальный теплообменник прорвало внутри и начало гнать масло в систему охлаждения. Вот такой вот вариант, это нам россияне придумали, как бы, чтобы мы доехали до дома. Значит срезали оригинальный теплообменник отсюда, вот он тут был, видно еще его, все эти пазы. И наварили аргоном вот такие вот трубки. Ну, как бы вот отверстия есть, а там просто стоят эти трубки. Но такой вариант я вам не советую, потому что машина всю дорогу ругалась на низкое давление масла. Поэтому так делать нельзя. Ну, вот, повторюсь, опять же, на форумах читал, что там по 5, по 3 штуки меняли. Вот мы 4 поменяли. До этого использовали бушные как бы с разборок, ну там машины, как бы, скажем, не слишком и старые были, но все равно сейчас вот установили новый оригинальный daf теплообменник, то машинка с ним ходит все в порядке. Поэтому, может, как рекомендацию, может, как совет воспринимайте, как вам пожелается нужным, но лучше, наверное, все-таки поставить оригинальную запчасть. На этом пока все.